всем привет на связи надежда шадрухина и сегодня в этом видео мы заденем вопрос насколько важен персональный бренд в бизнесе в том числе и млм бизнесе когда я пришла в интернет-бизнес у меня не было понимания что такое персональный бренд и я развивалась по принципу, у нас самая классная компания, у нас самый классный маркетинг-план, и у нас самые классные сооснователи, и вообще у нас самая классная компания. И именно с таким подходом я рассказывала людям про MLM-бизнес, и кричала об этом в каждых своих постах. Возможно, я бы так и дальше работала, но благодаря своей очень хорошей знакомой я получила эмоциональный удар. Когда я пришла к своей знакомой и начала рассказывать про то, какая у нас классная компания и про то, какой у нас классный маркетинг-план, и тут она мне говорит одну такую очень фразу, которая буквально перевернула мое мышление. Надя я согласна что у тебя классная компания что у тебя классный маркетинг план но согласись с тем что у каждой компании есть хороший продукт и маркетинг план немного э, схож да и тогда я задумалась ведь оно так и есть я тогда поняла что компания MLM это всего лишь инструмент для зарабатывания денег и ваша задача выбрать лучший инструмент и сегодня Люди больше все-таки делают акцент не на продукты, маркетинг или компанию, а на человека. То есть сегодня люди идут на людей. И это называется персональным брендом. Когда человек не смотрит из какой вы компании или какой у вас продукт, а он смотрит именно на вас и понимает, что благодаря вам этот человек может выйти из точки А, перейти в точку Б. И тут стоит вопрос и каким же образом можно создавать персональный бренд конечно это безусловно социальные сети и канал на youtube и сегодня я получаю достаточное количество входящего потока людей которые сами пишут мне и говорят что они меня смотрят и читают хотят работать со мной кто-то пишет письма благодарности и сегодня ко мне приходят люди, которые начинали свой путь в других сетевых компаниях и по каким-то причинам ушли. Люди, которые не знакомы и не занимались MLM бизнесом. И я смогла через свои соцсети, через свое видео показать им, что я могу быть лучшим наставником для них. То есть я никого не дергаю, никого не упрашиваю. Ну пожалуйста, приходите в мою команду. Да, я сама буду под тебя людей срегистрировать. Люди хотят сами. И это как раз вот есть работа персонального бренда. И поверьте, это абсолютно другой способ. Или когда ты идешь к человеку, да, и пытаешься что-то навязать, или когда человек сам приходит и говорит, я хочу в твою команду. И ваша задача только взять и направить его в нужное русло. И вы знаете, что я еще заметила, какая тенденция сейчас. Если раньше человек говорил, ну ты приходи в мою компанию, и горы денег на тебя посыпятся. И человек загорался, да, в принципе, ну можно и попробовать сегодня, да. И сегодня люди уже наелись вот этих вот обещаний про то, что всего лишь два часа работы в социальных сетях. И будут тебе миллионы и миллиарды все люди уже обожглись и когда человек уже обжегся он подходит к выбору более избирательно он ходит смотрит посещает изучает и только через какое-то время он приходит к тому что да я хочу зарабатывать здесь друзья если у вас сейчас может быть пока не получается привлекать партнеров благодаря своему личному бренду то страшного в этом ничего нет потому что магнетический маркетинг работает по нарастанию. И вполне вероятно, что за вами уже следят. Если вы уже делаете какие-то попытки в сторону личного бренда, магнит маркетинга, и это э, однозначно даст вам результат, если делать качественный полезный контент людям и делать то, что необходимо. И вы знаете, для меня тоже был таким сумасшедшим открытием, что э, если, есть люди, которые следят за мной за три месяца, год следят за мной неделю, и только через это время, когда человек почитал меня в социальных сетях, человек посмотрел видео на YouTube, Человек посетил мои вебинары, человек принял участие в каком-то моем марафоне и получил да, от меня, допустим, письмо благодарности, через множество касаний, когда с человеком взаимодействуют еще много раз, и это дает максимальный эффект притяжения к вам. И вот те люди, которые следили долго за вами, они долго принимали решения, это люди, которые осознанно приходят или они приходят и говорят, все, я хочу, сколько мне нужно, или какие первые действия, что мне нужно делать, да, необходимо человека, вам не необходимо человека уговаривать, он пришел, он пришел подготовленный, и, конечно, друзья, это великолепно. Если вы хотите, друзья, получать такие же результаты, как у меня, развивая свой личный бренд. То пишите мне в личные сообщения и я расскажу вам как сейчас вы можете максимально быстро начать зарабатывать деньги именно таким способом всех целую и люблю до встречи в следующем видео